Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и у попали на канал Кигаи, И сегодня у нас будет прямо такое насыщенное сигналами видео а, Сигнал у нас, во-первых, образовался на биткоине Я совсем забыл про месячный тайфрейм Месячная свеча у нас закрылась буквально недавно И, а как я обещал вчера, посмотрим валютные пары И там также есть сигнал а, на одной валютной паре И посмотрим с вами евро-доллар и так далее Итак, давайте мы начнем с биткоина Друзья, а смотрите, сегодня у нас будет прямо такой очень масштабный сигнал И он скорее на... Покупку на споте, то есть просто купить биткоин, чтобы его держать. То есть, это уже не трейдинг, скорее, да. Смотрите, на месячном тайфрейме у нас образовалась вот такая вот картина. Мы с вами видим неопределенную свечу. Сейчас я нарисую. А неопределенная свеча, которая намекает на разворот. И после данной неопределенной свечи возникла свеча подтверждения. а Зеленая свеча с уверенным телом и с тенью снизу. А данная свеча своим телом, опять же, перекрывает неопределенную свечу. Это, друзья, уже сигнал на повышение, учитывая все факторы. Какие у нас факторы? Факторы – это восходящий тренд на биткоине, плюс ко всему дополнительные факторы в виде э, анализа, смотрите. Плюс ко всему дополнительные факторы, которые мы с вами уже давно разбирали. То есть, допустим, это у нас Fibonacci 1.618. Мы знаем, что в предыдущих циклах цена у нас э, тестировала данный уровень. Давайте откроем недельный тайфрейм а, Тестировал данный уровень а потом шла обновлять свой максимум То есть вот смотрите В предыдущем цикле мы видим вот такое движение Пробитие уровня 118, Далее ретест этого уровня и дальнейшее движение вверх Здесь то же самое Пробитие уровня 118, Ретест И мы также можем увидеть движение вверх и пробитие данного максимума Плюс ко всему можем ждать последнюю волну роста по 5 волновой структуре То есть вот у нас первая волна Вот вторая коррекционная Вот третья вот четвертое аккоррекционное и опять же пятое. И учитывая сигнал на месячном тайфрейме, мы можем поймать в течение нескольких месяцев данное движение вверх и превышение максимума в уровне тысячи на биткоине. То есть это сигнал уже просто на покупку. И напоминаю, что вот у нас был сигнал на недельном тайфрейме. Сколько у нас реализовывался? Несколько недель. А именно раз, два, три, 4, 5 недель. А это сигнал у нас на месячном тайфрейме. Следовательно, сколько он может реализовываться? Несколько месяцев. Поэтому это просто сигнал на покупку на споте, чтобы поймать вот это движения, вот движение, которое будет за несколько месяцев Я лично в этом месяце буду активно покупать криптовалюту Итак, с биткоина мы на сегодня закончили, переходим к валютной парам И, друзья, обязательно посмотрите следующий отрывок видео, чтобы обучиться в плане технического анализа Даже если вы не торгуете на валютных парах, просто посмотрите, там очень интересные ситуации Итак, во-первых, начнем мы с самого такого быстренького Валютная пара в слитке доллар японская иена. Здесь сигнала нет, но он может образоваться в любой момент. Смотрите, то есть здесь у нас на недельном тайфрейме вырисовалась фигура голова и плечи, и фигура голова и плечи пробилась у нас вверх. И это у нас фигура смены тренда, и как правило, цена после пробития линии шеи возвращается, чтобы его повторно протестировать. Как видите, цена вернулась на повторное тестирование линии шеи. И здесь мы можем ждать сигналов на повышение, чтобы зайти на эту смену тренда и поймать а, очень большой потенциал по лонгу. Здесь мы пока что просто ждем сигналов на повышение а, и наблюдаем. Теперь, друзья, евро-доллар. Смотрите. Опять же, на недельный тайфрейм мы видим вырисовку головы и плеч. Масштабная фигура технического анализа, которая указывает опять же на смену тренда. Возникла она на сильной области сопротивления. А мы с вами заходили в сигнал на пробитие э, линии шеи. А цена в итоге пыталась несколько дней пробить линию шея и у нее это не получилось. А цена начала коррекционное движение вверх. Также я сказал, что если цена уйдет выше уровня 1.19, то сигнал в локальной картине аннулируется. То есть, смотрите: в глобальной картине у нас есть сигнал на понижение в глобальной картине, и в локальной картине мы нашли сигнал на пробитие линии шеи. В итоге пробитие не произошло, цена скорректировалась. И сейчас она. Немножко засколола уровень 1.19 И находится на уровне 1.19 То есть сигнал у нас пока что сохраняется в локальной картине Если цена уйдет выше а, данного максимума То сигнал в локальной картине аннулируется И мы можем ждать а, новых сигналов на понижение в локальной картине То есть в конечном итоге мы в любом случае отработаем а, данную головы и плечи Эта фигура масштабная и нужно проявить терпение, чтобы ее отработать Вариантов отработки куча Смотрите, то есть может открыть позиции вот здесь вот. Далее у нас происходит коррекция мы можем что сделать? Открыть позиции уже примерно в данном месте. Здесь у нас находятся максимумы. Здесь подождать новых сигналов на потяжении, открыть позиции здесь. При этом, не закрывая эти позиции, как бы усредняясь в шорт. Либо же мы можем закрыть позиции при пробитии уровня 1.19, потом подождать импульса вверх, и здесь открыть опять же повторные позиции при возникновении новых сигналов на понижение. Опять же, в более выгодной точке мы заходим здесь в шорт. То есть вариантов отработки крайне много, это уже индивидуально, зависит от депозита, от риск-менеджмента и мани-менеджмента Лично я также открыл позиции небольшим объемом в данном месте Если застрельнет еще немножко повыше, то я открою еще позиции в шорт в данном месте И буду ждать отработки данной масштабной головы и плеч Теперь, друзья, новый сигнал, смотрите, влетная пара новизландский доллар-доллар Сигнал уже давно опубликован в телеграм-канале что у нас здесь имеется? Мы видим а, вот такой вот нисходящий диапазон после нисходящего тренда а, Смотрите, и данный диапазон у нас пробивается вверх Мы выдали сигнал на пробитие данного диапазона в данном месте И смотрите, в чем смысл Во-первых, недельный тайфрейм Все это я скрою. Что у нас здесь образовалось? Мы видим огромное множество свечей с длинными тенями снизу А больше всего нас интересует данная свеча Вот, свеча с уверенным телом сверху и с длинной тенью снизу очень похожий пример, как на биткоине, да? То есть на биткоине образовалась такая же свеча, и мы поймали а, масштабное движение в лонг. Здесь вырисовывается то же самое. В идеале нужно было бы, чтобы предыдущей неделе также закрылась бы вот такой же а, уверенной свечой с длинной тенью снизу. Но в последний день возникла импульсное движение вниз, и недельная свеча превратилась в неопределенную свечу. В принципе, это опять же ничего страшного, поскольку неопределенная свеча также может указывать на разворот. А Теперь происходит импульсное движение вверх Плюс ко всему, данное низкое движение похоже на клин То есть клин указывает на движение вверх То есть это у нас фигура смены тренда А Теперь рассмотрим картину более масштабно Обратите внимание, что у нас здесь образовалась фигура двойная вершина На уровне сопротивления И казалось бы, что двойная вершина это фигура смены тренда уже в шорт и здесь у нас находится область поддержки, которая не была пробита. Почему же я решил здесь ходить именно в лонг? Смотрите, а, где у нас здесь пример был: в 2016 году, даже в 17-м, мы видим подобный пример: то есть образование после восходящего тренда, фигуры технического анализа двойная вершина. И здесь мы видим тот же самый фрактал. То есть, на конце образования двойной вершины возник опять же клин. Который у нас пробился импульсным движением вверх И цена у нас превысила Максимум данной двойной вершины Давайте я этот фрактал обозначу Вот у нас Барс паттерн, смотрим Смотрите, согласитесь, очень похоже То есть мы видим такую же двойную вершину Мы видим образование нечто подобного На клин и импульс вверх То есть я планирую отработать Этот фрактал, он может Судя по всем факторам полностью или частично Повториться, тем самым а первая цель на лонг это уровень 0.71, вторая цель это уровень 0.72, третья цель это уровень 0.73, четвертая цель это уровень 0.74 и 500, и пятая цель это уровень 0.75 и 500. Вот такие мои цели в лонг а на данной валютной паре. Друзья, на этом обзор подходит к концу, пишите в комментариях свое мнение о биткоине, о других активах, пишите вашу обратную связь. А ставьте это видео пальцем вверх, если будет для вас полезным информативным. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждатель, друзья, и всем пока.